Мы рады приветствовать вас на нашей открытой лекции по социальному предпринимательству в рамках проекта «Просто о сложном», который реализуется Казанским государственным университетом совместно с Агентством социальных инвестиций и инноваций, реализуемый на средства фонда президентских грантов. Для начала мы разберемся, что же такое социальное предпринимательство. Я думаю, что понятие, "мужского предпринимательства" и кто такое предпринимательство, все вы прекрасно знакомы, Какие ваши версии? Что же мы будем понимать под социальным предпринимательством? Что будет туда входить? Хорошо, Хорошо. еще. Позвольте, пожалуйста. Какие а. версии? Незаменимые люди есть. Это социальные инноваторы. Создайте такой проект, который сделает мир лучше и одновременно позволит вам заработать денег. Вы увидите, социальные инновации творят. Чудеса. Итак, как вы думаете, насколько давно появилось такое понятие явление как социальное предпринимательство вообще в мире в целом? Насколько давно и в России, в частности, оно существует? 21-й, хорошо. 21 хорошо. Какие страницы рамки? Да, хорошо. Действительно приблизительно в это время. Но, как и любое социальное явление социальное предпринимательство не могло возникнуть ниоткуда, и оно имеет своегодние истории. Если говорить о России, то небольшие залоски социального предпринимательства мы можем увидеть в деятельности Федора Васильевича Чижова. А именно, после смерти он оставил состояние, на которое были построены учебные заведения. В этих учебных заведениях обучались малоимущие слои населения. Они обучались там бесплатно, после чего трудоустраивались на завод. То есть это люди, которые имели возможность, трудоустройства, они имели возможность зарабатывать, в свою очередь завод от этого получал прибыль. И если говорить обе истоках, то мы можем найти до именно так. Но в современном мире мы имеем много другое, уже трансформированное понятие о социально-предпринимательстве. А именно, социальное предпринимательство – это предпринимательская деятельность, которая в первоочередном плане нацелена на смягчение или разрешение социальных проблем. Но, как и любое предпринимательство, здесь обязательным условием имеется э, получение прибыли. Как вы понимаете? Вот как все это выглядит э, в теории. А что же происходит на практике? Есть ли социальное предпринимательство в мире и осуществляется ли социальное предпринимательство в России сейчас? Как вы думаете, насколько оно масштабно и насколько оно распространено сейчас такое явление, как социальное предпринимательство? Ваше предположение. Масштабно хорошо. Это, наверное, усилие для оружия, не настаивает? Ну, естественно, социальное предпринимательство, это деятельность, она в комплекс входит в предоставление каких-либо услуг. социальное предпринимательство, оно активно э, развивается и находит, находит свои отголоски во всех уголках мира. И первая компания, о я хотела бы вам рассказать, это компания из Дании, которая называется «Специалисты». И возглавляет ее э, торгию «Санэ». Эта компания на самом деле уникальна и удивительна, ведь социальное предпринимательство – это то, что помогает э, найти себя в жизни, э, незащищенным слоям населения вы уже должны знать к кого мы относим к защищенным слоям населения Добрый день. Добрый день. Да. одиночки люди предпенсионного возраста выпускники детских домов до 23 лет а как раз таки компания специалисты она занимается трудоустройством на работу взрослых людей с диагнозом аутизм и это основной массив ее рабочих Дело в том, что Таркил Санне сам является отцом ребенка-аутиста. И в какой-то момент, во время коммуникации со своим ребенком, он увидел особенности таких людей. Он увидел, что эти люди способны очень долго выполнять одну и ту же работу. И выполнять все очень четко и слаженно, не отвлекаясь на какие-то посторонние факторы, которые находятся во внешней среде. Это качество действительно является удивительным и уникальным, потому что как отмечал и сам Дальфилсон в своих интервью, не находил их во а многих других рабочих. И таким образом он превратил это качество в огромное преимущество. И сейчас в этой компании стоит цель создания 1 миллиона рабочих мест для людей взрослых и больных аутизмом по всему миру. А компания сама офисы находится в 12 странах мира. Дальше мы увидим опыт э, США. Там существует компания от Брейд Kitchen. В чем уникальность этой компании? Она помогает женщинам-иммигрантам э, таким образом. Эта компания занимается выпечкой. И когда женщины приходят устраиваться на работу, им помимо э, рабочих мест дается обучение и возможность в дальнейшем самим строить свою самостоятельную предпринимательскую деятельность здесь встает вопрос, в чем уникальность вообще, потому что э, хлебопекарин у нас очень много. Особенность вот в чем. Женщины э, туда приходят со всего мира, и получается, что у них есть уникальные рецепты хлеба э, по всему миру. Таким образом, э, у туристов, у гостей есть возможность попробовать именно это уникальное э, сорта хлеба. происходит в современной России. Известны вам какие-то примеры именно социального предпринимательства в России. Ну что ж, в России в Санкт-Петербурге э, существует инклюзивная мастерская «Простые вещи», и основой ее является вовлечение людей э, в социальную предпринимательскую деятельность, людей с нитальными нарушениями. И среди направлений, которыми меня занимаются, могут быть шейноделы, керамика, рисование и приготовление различной еды. А более подробно вам об этом расскажет видеоролик. Приветствую вас на нашей открытой лекции по социальному предпринимательству э, в рамках проекта «Просто Простоожным, который реализуется Костромским государственным университетом совместно с Агентством социальных инвестиций и инноваций, реализуемой на средства фонда президентских грантов. Наше общение я хотела бы начать. Что такое социальное предпринимательство? Всего уже никогда знакомы с такими понятиями, как предприниматель и предпринимательство в целом. Как вы думаете, что мы будем закладывать в такое глубокое понятие, как социальное предпринимательство? Какие у вас есть варианты? Чем занимаются это направление? Какие у вас предположения? Да. Хорошо. Какие любого отрасль предпринимательства еще? Наверное, это то, что направлено на облагораживание общественной жизни. Правильно? Давайте разберем, посмотрим. Под понятием о социальном предпринимательстве мы будем понимать, что предпринимательскую деятельность в первоочередном плане нацелена на смягчение или разрешение социальных проблем. Но, как и любой вид предпринимательской деятельности, необходимым условием в данном случае является это получение стабильной прибыли от реализуемой деятельности. Как вы думаете, понятие социального предпринимательства э, и такое направление, оно новое, и когда оно пришло вообще в мир экономики, как вы думаете? Какие у вас есть варианты? 19, 20, 21. Я думаю, у меня Хорошо. Угу. Еще какие варианты? Отлично. Это рада, то, что вы думаете о таком замечательном явлении на протяжении всей жизни. Итак, социальное предпринимательство, на самом деле, явление в современном виде, в котором мы сейчас его понимаем, появилось сравнительно недавно. А вот его отголоски мы можем уже увидеть в деятельности Федора Чижова. Каким образом? Дело в том, что на оставленные им средства, которые он завещал, были построены... Училище, профильное э, Костромской губернии. Там обучались совершенно бесплатно малоимущие свои заселения, те, кто не могли платить за обучение, но были по-своему талантливы и хотели учиться. И дальше они устраивались на профильные заводы. Тем самым они могли обеспечивать себя к да, средствам существования а завод получал таким образом э, прибыль. Но что происходит в современном мире и современной России? Насколько, по вашему мнению, глобально понятие в современном мире, такое понятие, как социальное предпринимательство? Сейчас распространено ли оно? Как вы думаете? Да. Действительно, и такое понятие может найти отголоски в разных странах мира. И первое, о чем я хотела бы рассказать, это о компании в Дании, которая называется «Специалисты». Эта компания удивительна тем, что основным да, людьми, которые на ней работают, являются взрослые люди-аутисты. Все из вас знают, с чем связано данное заболевание. Так вот, ее Является отцом ребенка аутиста. И когда он взаимодействовал очередной раз с этим ребенком, он увидел в нем необычное качество. А именно, его ребенок мог очень долго выполнять одну и ту же работу, бытина и целенаправленно, не отвлекаясь на различные факторы внешней среды. и как... Сам Санне замечал позже в интервью то, что этого не хватает многим его работникам. Таким образом, сейчас целью компании является выход на 1 миллион рабочих мест, создание 2 миллиона рабочих мест по всему миру, и их офис расположен уже в 12 странах мира. На самом деле, эта проблема очень острая, и то, что делает Аркел Санне, необходимо в сегодняшних условиях, потому что... Очень важной является проблема людям с каким-либо ограничением во здоровью найти себя в жизни, во взрослую же жизнь, найти себя, реализовать и полноценно существовать в этой жизни. Следующая компания, она находится в Америке, это компания по названию Hot Bread Kitchen. Это хлебопекание, они устраивают на работу женщин мигрантов и помимо того, что они дают им рабочие места, они дают им обучение в различных сферах, в том числе преподают им курсы английского языка и дают обучение в сфере навыков управления. Таким образом, эти женщины впоследствии смогут открыть даже свои какие-либо пекарни, и им уже руководить, управлять. В чем особенность этой пекарни, ведь их до да, сотни. Но здесь именно в ней собираются женщины со всего мира и приносят в свой уникальный рецепт хлеба. То есть именно в этой пекарне э, туристы, гости смогут попробовать какой-либо уникальный хлеб из какого-то уголка мира. Именно на это и делают ставку своей предпринимательской деятельности под Брэйд Что происходит в современной России? В современной России мы можем увидеть в инклюзивную мастерскую «Простые вещи». Эта мастерская помогает э, людям с ментальными расстройствами. Ее направлениями являются от приготовления какой-либо еды до швейной мастерской и более подробно вам об этом расскажет видеоролик. Она является одним из регионов, которая уже вовлечена в социально-предпринимательскую деятельность, несмотря на то, что это направление достаточно новое, и оно еще только набирает свои обороты и твердо стоит на ноги. Наверное, многие из вас известим, какой магазин, как да, Доброхэд. Кто-то слышал о нем? Доброхэд, э, если мы переведем данное название, то это будут добрые руки. Это руки помощи, действительно, которые могут помочь людям, которые очень нуждаются в этой помощи. Э, магазин пришел к нам из Москвы. Это направление пришло к нам из Москвы. И в чем особенность этого магазина? Помимо того, что он работает как стол вещей, да, туда привозят брендовые вещи, туда люди приносят свои вещи, которые вышли уже из обихода. И особенность является то, что в Костроме находятся сортировочные центры, и в этих сортировочных центрах идет расклад этих вещей, после чего более, вещи, которые в более хорошем состоянии, идут на продажу. И как раз таки в этом сортировочном центре э, трудятся люди, которые имеют какие-либо ограничения по здоровью. То есть люди, которые имеют, получают шанс на свободное существование в этой жизни. И также Доброкат дает возможность, он дает чеки на определенную сумму, на которую люди могут приобрести какие-либо вещи, э, совершенно и, не нася за это никакую и сейчас э, хочется особенно к вам обратиться. Вы, э, да, ученики 30-й школы, знаете, что такое благотворительность, очень хорошо каждый из вас на протяжении всей школьной жизни активно вовлеченную эту деятельность благодаря вашему руководству. И сейчас мы хотим нашим проектом показать вам, школьникам, выпускникам уже, что когда вы думаете о будущем, вы понимали, что от предпринимательской деятельности. Можно не только самому иметь какую-либо прибыль, но и можно дать людям шанс на второе дыхание, дать людям шанс на свободную жизнь. И это все в ваших руках. Спасибо за внимание.